Что делать? сделать? я ненавижу вас. Спасибо за фоллоу. Очара. очара, очара, очара, очара. Чат, я, я люблю тебя. Чат, я люблю тебя, чатик, сэмпай. Все, хватит хитро-доброго. Надеюсь, что это так. Нет, ты не хочу шкафы <св> Господи <св> Хватит Хватит <св> Хватит, <св> я вас прошу. Давайте, давайте Вот так, да? <св> И поехала Оп Оп <св> Оно режется? Чё-то оно режется? Режется? Нет, да? Еда пошла. <смех> Вход. Очень надеюсь на это. <смех> <смех> так ладно. Мне нужно работать, мне нужно делать дела, рисовать. Рисовать карточки для асму какие-нибудь, знаете, что-то подобное. Там, вот это вот дебюты и да хватит, блядь, ставить это, господи, успокоились! Быстро, блин, я сейчас. <смех> Ужас какой, она у ну, вас, блин, капец, ребят, вы чего совсем, что ли? Мне не нравится. Можно я закрою глаза? Я закрою глаза, я закрою глаза. Я закрою глаза. Где? Что? Что это? что это рыча? Я закрою глаза, нет. Я закрою. А, нет, открыла. Оп. Мне не нравится. У меня только один, блин, на самом деле, но он такой сытный. Держите. Жрите. Быстро сожрали, пока я его не вырубила. Ой, как... Ой, извините, во мне просыпаются звери. Три... 3... А как? А как? А как этим пользоваться? Что? Три... 3... Как машинкой пользоваться? Три... Три... Че за... Что это? Как это, эпох.. как это Как это? Этим.. Значит так, желаю вам счастья, здоровья. А что там еще там было у меня? А, любви. А, забот Всем пока.